На осенней выставке BW Expo группа ГАЗ показала серию городских автобусов под общим названием «Ситимакс». Это совершенно новые заднемоторные машины, что отличаются весьма необычной компоновкой. В перспективе будет создано целое семейство «Ситимаксов» длиной от 10 до 19 метров. Выпуском старших версий займется ЛиАЗ, а вот сборку младшей 10-метровой версии перед Новым годом освоил ПАЗ. Более того, первый серийный CityMax 9 начал работу на одном из маршрутов города Павлова — это, напомним, Нижегородская область. Автобус отличается уникальной для своего класса площадью низкого пола — это сразу 10 квадратных метров. Впрочем, в задней части 77-местного салона сделаны ступеньки, чтобы вместо дорогого портального моста использовать обычный. Еще одна компоновочная особенность новинки – двухстворчатые двери одинаковой ширины, расположенные внутри колесной базы. Когда мы проектировали салон, нами был построен полноценный макет транспортного средства, и э, мы с коллегами э, имитировали посадку и высадку.